Всем салют, друзья! С вами канал Криптогейм. У меня сегодня отличная новость. У нас снова на обзоре KICKX биржа. Но сегодня речь пойдет точно не о ней, а пойдет именно о токене Kikex, Потому что у нас будет прекрасная возможность заработать, а именно будет выкуп токена KICK на сумму 100 тысяч долларов, который пройдет 1 сентября текущего года по цене в 10 раз дороже текущей тысячных доллара. Очень важно, сразу хочу подметить, что выкуп будет произведен только на данной бирже KICKEX, на которой я вот сейчас нахожусь. Кстати, кто пропустил видео, у меня на главной странице, напомню, есть полный обзор этой биржи, как здесь торговать и почему стоит выбрать именно ее. Все преимущества биржи также я подчеркнул, показал. Поэтому, кто еще не смотрел, обязательно смотрим видео. А в любом случае, в текущем видео хочу напомнить вообще, что это за биржа. KICKEX это биржа нового поколения, которая сочетает в себе новаторские типы ордеров мощную реферальную систему и ультра конкурентную модель лояльности с низкими комиссиями и кэшбэком на каждую сделку кикэкс предназначен для трейдеров как для новичков так и для профессионалов и в настоящее время это регулируемая биржа базируется в эстонии имеет лицензии в рамках европейского союза да? команда также имеет дополнительные лицензии ищет дополнительные лицензии чтобы открыть больше Рынков по всему миру это еще один плюс для данного проекта, поэтому однозначно биржа сейчас конкурирует со всеми топами, кто есть вообще на рынке, как по мне. А речь идет сегодня именно о кик токене, это цифровой актив, который создан для платформы KIK ICO и предоставляет дополнительные преимущества при использовании данной платформы. Давайте, наверное, перейдем к главному, как я сказал, у нас будет проходить акция. Почему я вообще записываю это видео? Вот у нас вкладка «Обратный выкуп» у вас будет в вашем аккаунте, когда вы зайдете. Можете подробнее здесь ознакомиться. Кому что будет непонятно, я сейчас постараюсь более подробно все это рассказать. У нас 1 сентября текущего года в 15 часов по Москве биржа проведет обратный выкуп токена KIK. KIK токен на сумму 100 тысяч долларов по цене 0,15 за один токен и этот будет обратный выкуп осуществляться только на данной бирже Kikex На другой площадке его не будет. Сразу это запомните. Для участия нам необходимо выполнить обязательные условия, они очень простые. Первое это пройти регистрацию, далее успешно пройти KYC и выставить лимитный ордер на продажу Кик в паре Kik USDT Я подробнее немножко позже об этом расскажу. И, возможно, можете задаться вопросом или задать его мне, почему вообще это происходит, зачем нужна эта акция. Акция у нас направлена на продвижение биржи KICKX, токена KICK среди криптовалютного сообщества. Да? И, конечно же, главная цель у нас является это привлечение новых пользователей как на биржу, так и в сам KICK. Сегодня среди бирж, я думаю, вы это замечаете, у нас огромная конкуренция. И каждый пытается любым способом привлечь новых пользователей. KIKX в этой гонке занимает высокую позицию, принимает отличные способы да, для привлечения новой аудитории. Ну, также, благодаря данной акции, сможет существенно повысить капитализацию данной, данного проекта. Так все же, давайте вернемся к тому, как принять участие. Да, у нас здесь есть вот пункты, самое главное. Это нужно зарегистрироваться на бирже, пройти KYC. Обычно это занимает немного времени, от 2 до 3-5 минут. Внести депозит токена KIK-токен, Kik да, и до 15 часов на желательно это сделать я думаю, раньше. не нужно это все делать в последнюю минуту откладывать. До 15 часов 1 сентября. Например, можете обменять биткоин эфир или USDT на бирже KICKEX или на другой друг или на другой вообще любой бирже. Далее вам нужно выставить лимитный ордер на продажу токена в паре KIT-USDT. Прошу заметить, что рыночные стоп-лимит, скользящий стоп-ордер здесь не будут работать. То есть ордер на продажу выставляйте, обязательно выставьте в течение 24 часов до выкупа. То есть период с 31 августа с 15 часов до 1 сентября 14.50 по Москве. Рекомендую это вообще сделать до 1 сентября, чтобы нигде не ошибиться и наверняка участвовать в акции, да, и нужно подождать, пока ваш ордер исполнится, и биржа выкупит ваши токены, не ниже установлены цены, цены назвал выше, естественно, в описании еще раз-то укажу, чтобы вы не потерялись и сделали все правильно, да, и важно, что предположительно за 10 минут торги в паре KIK USDT на бирже будут остановлены, и начнется формирование пула ордеров для обратного выкупа про сам обратный выкуп могу рассказать давайте наверное, подробнее да? то есть у нас ордера выкупа начнут скупать токены KIK паре KIK USDT равными долями с участием лимитного ордера, который находится в стакане на момент выкупа этот ордер срабатывает в определенное время в 15.00 по Москве очень важно и перед исполнением ордер у нас подсчитывает у кого из пользователей сколько токенов KIK будет выкуплено подсчет будет производиться циклично Ордер равными частями зарезервирует фиксированную величину токена. Эта величина токена определяется по самому маленькому ордеру в стакане. Это может быть и даже небольшая сумма, например, всего лишь 1000 токенов. И после чего ордер обратного выкупа заберет от каждого ордера небольшую часть. Произойдет проверка, а то остались ли в ордере средства на покупку токенов. И если они есть, то начинается следующий цикл подсчетов, резервируя еще по небольшой части на каждый ордер в стакане. Далее считается разница между следующим по величине ордером в стакане и тем, кто уже был обработан. И так продолжается до тех пор, пока не закончатся средства в ордере выкупа. И после того, как токены на покупку закончатся или сумма обратного выкупа будет достигнута, происходит покупка зарезервированных средств. Она происходит один раз и будет происходить одномоментно. У каждого ордера выкупится почитанная сумма, после этого обратный выкуп завершается. Заявки, которые вы создадите после того, как выкуп начал свою работу, уже не будут то есть, работать и не будут вкупаться. Они не попадают в эту акцию обратного выкупа, поэтому имейте в виду, что все нужно сделать. Вовремя и не упустить свой шанс неплохо заработать. Давайте, я не знаю, пример разберем. Да? У нас, к примеру, есть ордер обратного выкупа на сумму 100 тысяч долларов. Да? Лимит цена покупки 0,15 USDT за один Кик токен. В стакане у нас 100 заявок на продажу. 10 из них по цене 0,15 на сумму 25 тысяч долларов. И еще 90 встречных ордеров с ценами ниже. 0,15 тысяч, на сумму 20 тысяч долларов. Выкуп сделает множество циклов подсчета, резервируя по одной тысячи кик за каждый проход для каждого ордера, и пока ордера не закончится. Затем они выкупят все ордера, которые есть в стакане, так как их общая сумма 45 тысяч долларов меньше, чем сумма обратного выкупа 100 тысяч долларов. То есть, на самом деле, все очень просто. Ознакомиться с этим можно здесь. Вопрос-ответ. Находится в этой же вкладке, где идет описание акции. Также можете разобрать примеры. Один из них я зачитал, он более как бы подробно описывает, что будет вообще происходить. Здесь вот есть обращение самого основателя Kick Ecosystem. Опять же, видите, какие у них амбициозные планы и как он все это озвучивает. На самом деле биржа реально очень круто развивается. Поэтому ребят обязательно заходим акции нужно обязательно воспользоваться как я считаю я обязательно уже здесь сто процентов поэтому и вам особенно рекомендую кстати по поводу самих кик токенов да что с ними будет когда их выкупят да? на выкупленные токены они будут просто изъяты заморожены навсегда до да? сжигать их не будут чтобы это негативное влияние на капитализацию токена не произвело чтобы он не просел. И, возможно, уже позднее токены будут сожжены, но когда их ликвидация не будет никак влиять на позиционирование данной биржи вообще в рейтингах. И данный обратный выкуп стоит заметить, станет первым из серии выкупов токенов KIK, который будет осуществляться на бирже KIKX. А, наверное, вы услышали, да, что именно серия это будет первый выкуп. Дальнейшие выкупа будут в будущем, так что мы примем в этом участие в будущем еще я думаю не один раз и что еще стоит сказать это будет у нас экспериментальный выкуп токенов и проверка работы общего механизма как это сработает и каждый раз механика выкупа будет меняться она скорее всего будет улучшаться целится в разные целевые аудитории держателей малого объема токенов или китов токена кик ну, также новичков Каждый обратный выкуп будет интереснее, технологичнее и лучше предыдущего. Поэтому следите обязательно за анонсами, за новостями о выкупах токенов на бирже KICKEX. Подписывайтесь обязательно на соцсети. И да, чуть не забыл сказать, я это озвучил. В любом случае, можете даже зайти на CoinMarketCap, посмотреть, где торгуется у нас данный токен. Вы можете его купить на любой вообще бирже. Но обязательно нужно будет его перевести именно на Kikex, Потому что очень важно, да, ознакомьтесь еще раз с правилами перед тем, как это делать. Это все будет происходить именно на бирже Kikex, Скупаться будут токены именно там. Так что приценитесь, посмотрите, почем они сейчас стоят. Ребят, закупаемся. Ждем 1 числа, но желательно ордера размещайте пораньше, чтобы ничего не пропустить. Спасибо за просмотр. Поэтому, если остались вопросы, пишем комментарии, пишем мне, либо что то непонятно можете написать прям в телеграм да э, самим Kickex. они вам ответят и что-то непонятное я думаю все очень подробно написано и на сайте и будет также у меня в описании поэтому ставим лайк на видео то что поделился с вами такой прекрасной акцией если не понравилось что-то ставим дизлайк ну хотя бы расскажите почему за что дизлайк чтобы я в следующий раз исправил свои ошибки если они все же есть поэтому спасибо за просмотр до скорой встречи всем пока